Конец сезона, самое время тестировать лыжи следующего сезона. И я на теста, как всегда, на ворский тесте, в конце 7 апреля. Альпиндорф. Сегодня на повестке дня лыжи для гиганта. Черная модель. Поехали. Хорошие лыжи, они мне давно нравились. У меня своеобразное к ним опять-таки отношение, нелинейное. Но ну, вообще, по время как-то очень много лыж появилось, которые я не могу вот, сказать четко, там кто из них там, лучше, кто из них хуже, потому что у них у всех есть какие-то вот, моменты, которые, вот, на мой взгляд, вот, решают что-то вот, радикально. Да? И когда встречаются несколько лыж, вот, у которых у одних есть одна сильная сторона, у других другая сторона, я зачастую не могу сказать, вот, какая из них сильнее. Да? Вот, вот, вот, вот какая, какую бьет. Вот, поэтому это очередная такая, несколько, на мой взгляд, топовая лыжа в этой категории. Ну вот, они мне очень нравились давно, они не меняются, я этому очень рад. Вот, и прелесть у них в том, что они очень стабильны в своем режиме, то есть вот у них есть некий свой поворот, они менее, наверное, например, скажем, вариабельны по повороту, чем Волкл, но они менее угрюмые, чем Волкл. Но при этом они не скачут, не пляшут, и не веселятся, например, так, как другие там веселые лыжи этой категории. В них очень ограниченно сдержанная отдача, но при этом она есть, она приятная, она комфортная, она интересная. И она такая, знаете, такая добрая такая, да. Вот. И катание на них, оно линейное, понятное. И вот именно если мы катаемся исключительно так вот для скорости, таким крейсерским поворотом, то на мой взгляд это очень интересное решение, потому что лыжи гасят, лыжи съедают неровности с трассы, лыжи гасят все там закидоновые кидоны, они не прыгают, не скачут, они просто понятно стабильно ровно идут, дают ровную динамику, независимо там мягкая трасса, жесткая трасса. Вот я сколько на этих лыжах не катаюсь на тестах вот, Они мне нравятся тем, что я вот как, По какому бы условию не ехал Они едут всегда одинаково там, Жесткая трасса или расколбас вот, Вообще ощущение ногами Вот этого состояния снега нет Они всегда работают на максимум На максимум эффективности своей Вот Да, это не пулячий там, ГС Но вот, на мой взгляд Этого более чем достаточно Потому что опять-таки у этих лыж очень хороший показатели серии По критерию оценки такому ну, Как я называю, вот я вот я приехал на курорт Вот я вот с этими лыжами реально Отлично понимаю, как вот я приехал Например на курорт, и я приехал там реально Там погонять, то есть я приехал вот На хороший курорт, где есть хорошие красные Трассы, хорошим лесом Закрытые, с хорошим морозным снежком, да, там я приехал там, может быть, там, я не знаю, без семьи, там, без детей, которых мне надо хороводить, я могу свое удовольствие там пожарить хорошо. Вот, И я не хочу зависеть от качества снега, я не хочу зависеть там от погоды, я просто хочу вот реально 5 дней просто вот на скорость походить. Вот эти лыжи, это идеально, идеально. Опять-таки, я знаю массу курортов недавно там я там в парочке таких был, когда вот реально, да, на 5 дней вам хватит там красных трасс. Вот, и ничего не надо Не нужны там никакие там слаломки там, Которые задолбят там И в первый же день закопают Ну то есть когда трасса там хорошей длины И вот там на этих лыжах я знаю Что я там заложу там 15 поворотов Которые меня вот просто реально измотают И все у меня будет хорошо Хороший такой фитнес Без фанатизма там, без страданий, без мучений, без борьбы Хороший качественный фитнес Вот эти лыжи мне нравятся Я не вижу у них проблем Кроме того, что у них немножко придушена динамика больше никаких проблем не вижу переход зарезанного введения от боковой просказанности шикарный маневренность от торможка шикарные, контроль скорости шикарный задник не пережёщенный, но рабочий в него можно придавливаться, в него можно зажиматься. я не знаю, что в принципе ещё вот надо по большому счету тем людям, которые стремятся именно к скорости которые, наверное, может быть или уже там достигли какого-то там прогресса или к нему стремятся на мой взгляд, вот такая предсказуемая, понятная лыжа, без, без, без каких-то там выкрутасов, но вот Реально просто работяжка. Работяжка, понятная, которая станет надежным, понятным другом. Все. Буду ставить ее в рейтинг. Буду думать, на какое место, чтобы понять, на какое место пойду сейчас по тысячу конкурентов по классу. Чтобы не пропустить за результаты. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!